Добрый день! Нахожусь на стройке на Это здесь ЖК подробный Бухгалковский парк Работа вовсю кипит Вон мимо меня сейчас прошел Пенеливоз С бетоном Вот тут такие дома строятся Работа Вовсю идет То есть кругом, посмотрите, много народу Вдалеке, вблизи Даже туда не захожу То есть вот там часть домов уже построена так что здесь все. Ну, единственное, что когда вот смотрите сваи стоят, сразу говорю по технологическому процессу, когда сваи вбили, они должны отстояться. Сразу нельзя дом строить. А так коробка сама делается очень быстро, буквально за 2-3 месяца. Ну, два, наверное, перебор, три месяца у я знаю, делают панельные дом Снаружи потом идет утепление, и получаются красивые такие дома. Кирпич, конечно, немножко подольше. Вон там, оттуда я сейчас пришел вот. Как раз это самая подробная дорога И вот тут за этими домами находится самый подробный Вот там находятся поля юго-востока В принципе, огромная будет площадка такая Очень хорошее место, замечательное Я думаю, здесь будет очень достойный район Потому что то, что я видел, какие планы у строителей Все это сделать, это будет очень красиво Но На сегодня все Буду еще снимать Посмотрите мои видео Подписывайтесь на канал Благодарю за внимание. Всего хорошего. С вами был Дмитрий Ивану.